Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о том, как привлекать дешевый трафик. Для этого мы используем такие недооцененные системы, как витрины баннеров. Первое из них в нашем рассмотрении это Link слот. Как видите, стоимость ссылок здесь очень невелика, а переходов можно получить очень много. Вот это где-то за сутки накапало. При стоимости, сами видите, какой. Покупка рекламы здесь происходит очень просто. Нажимаем на купить рекламу, выбираем тип баннера который нам нужен по размеру, если необходимо выбираем также и тематику Загрузки баннеров я использую такую систему как AdProfit. Profit, в этом видео мы не будем ее рассматривать, это отдельное видео Но в данном случае мы ее используем просто как хранилище баннеров. если ее загрузили вот здесь получается баннер, мы его скопировали URL и все, вставили картинку Также выбираем посещаемость, ну максимальную не рекомендую трогать, а минимальную. Лучше конечно убрать всякий мусор. Кликабельность поставить на максимум. Минимум не трогайте, потому что иногда бывает очень большая посещаемость, которая маленькую кликабельность, скажем, окупает. Сюда мы вставляем наш сайт и нажимаем найти. Здесь мы получаем список сайтов, которые подходят по указанным требованиям. можем здесь их отсортировать. Я, например, сортирую по посещаемости. То есть, ну вот от 40 тысяч и ниже. Ну, и цена. цена. Цену сами смотрите, какая вам подходит. Я выбираю недорогие с большой посещаемостью. А что будете выбирать вы, это ваше дело. Сейчас мы выберем сайт, пока я поставлю на паузу. Ну, давайте вот выберем вот этот бизнес-вор. При камере, с у так себе цена, ну, средненькая, посещаемость тоже. Выглядит он вот так вот. Тоже, в общем-то, весьма фиговенько. Ну, просмотр сайта за биткоин. Возможно, здесь кто-то все-таки лазит. Ну, к тому же, здесь единственный вариант выбрать хороший сайт это экспериментировать. Эти все параметры, они, в общем-то, так себе. Нажимаем купить, баланс системы. Поскольку у меня есть деньги на балансе, все, операция прошла успешно. Теперь этот сайт находится в покупках. Соответственно, вот смотрим. Вот он купился, все хорошо. Ну, только через сутки это может будет понять, сделали мы правильный выбор или нет. В любом случае, чем больше сайтов у нас находится вот в покупке, тем больше мы можем, так скажем, оценивать их эффективность и исключать, например, вот, 200-полнер-харвестер. За сутки накапал один переход. Даже да. стоимость там, всего в 10 рублей, это, соответственно, неинтересно абсолютно получается. Следующим сайтом, который мы будем рассматривать, мы посмотрим сайт LinkedIn. Это полный в аналог слота, но цены здесь, как видите, уже начинаются просто совершенно другие. Делаем то же самое, вставляем баннер, вставляем адрес ссылки, нажимаем. Так что у нас тут цена, все выставлено на максимум, хорошо. Нажимаем поиск. Смотрим. И как видите, вот просто он интересен тем, что из цены 3 рубля, 5 рублей, и вот рубль. Ах, вообще, вот, кстати, вот неплохо получается рейтинг, хиты, хосты, размер места. Да, ну вот смотрим. Вот, допустим, подработка Виблия. Что это у нас такое за подработка Виблия? Заработок в интернет. Так, сейчас давайте поставлю на паузу и снова посмотрю что-нибудь поинтересней. Ну, ладно, не будем особо разыскивать что-либо. Вот, допустим, этот дроп бонус нас вполне подойдет. Это сайт бонусов бесплатных, народ их любит, туда ходит. Хороший рейтинг, неплохой, и стоимость всего 4 рубля. Окей, пускай будет 4 рубля. Ну, сейчас мы его купим за Так, все, баннер мы купили, он висит. Ну, опять же, надо будет посмотреть. Вот этот кстати, вот, я купил сегодня с утра, и уже накапала 10 кликов за 6 рублей. Прекрасно. Хорошо, переходим к следующему. Следующий, он более такой красивенький, он называется Куиз, не знаю, что бы это значило. Вот, но ну, здесь то же самое все происходит. Перейти к покупке баннеров. Здесь у нас абсолютно то же самое, ну, все, выкручиваем на максимум, чтобы видеть всю картинку. Ну, вот, поставили баннер, ссылку, найти. Смотрим, что у нас тут предлагается. Цены, как видим, опять же, хорошие, в основном есть, конечно, и несколько завышенные. Но ну, это опять же, как кому и кому для чего. Может, кому-то это и устроит. А мы выберем что-нибудь по показам. Ну, да, опять же, не будем там особо придумывать. Вот он, вот какой-то сайт с хорошим показами, стоит рубль. Ну и прекрасно. Для теста, что еще надо?